Дискуссионный клуб Казанского университета поднял вопрос о месте религии в современном обществе. Сегодня можно на Открываешь, и там все у тебя есть. Как инновационный проект Казанского университета облегчит процесс добычи нефти? Вода – это проблема чаще всего, потому что ведь чем больше мы добываем воды, тем меньше мы добываем нефти. В Юлабужском институте Казанского университета презентовали IT-класс. А за каких профессий смогут освоить ученики? Смотрите выпуски. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Анастасия Попова. Генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Ирикан посетил Казанский федеральный университет. Ключевыми вопросами повестки дня стали перспективные направления дальнейшего сотрудничества. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета состоялась первая встреча партнеров проекта «Смарти» и «Расмус плюс». Все подробности далее.